Кохуя вас обожают, а Сымпай уважают. В каждый дом под Елку тян. Новый год прандим, братан! С Новым Годом, любимые подписчики! Мы хотим пожелать вам в 2017 году быть сильными, как Сайтама, добиваться успеха, как Юрий. Бороться со злом во имя Луны. Помните, что наша Вселенная находится здесь. Оставайтесь с анима Чан! С Новым годом! С Новым Годом, братик! Бакам! С Новым Годом! С Новым Годом, друзья! С Новым Годом! Акимаштэ, оныдудо гозаимаштэ! Гозаимаштэ! Гозаимаштэ! И не забывай, моя вселенная, она всегда здесь. Братан! И не только моя, но и их.